Ну, привет, ребят. Сегодня я хотел бы uh, поговорить о QC2, QC3, это Quick Charge 2, Quick Charge 3, которыми заряжаются uh, уже новые литиевые аккумуляторы большим током. Так вот, uh, я начал изучать, как это все работает, и наткнулся на очень большие проблемы. А эта проблема – это большая информация. Там не, не все так просто, так как э, все это управляется микросхемами, э, контроллерами, процессорами. Ну, короче, там большая бельберда, так что решил сам своими руками сделать устройство, которое заряжало наши аккумуляторы побыстрее. И вот э, до чего я додумался. Короче говоря, по ходу дела объясню. Ну, мы все знаем, да, он алгоритм зарядки литиевых аккумуляторов. Вот, например, мы все знаем, что сперва мы обеспечиваем постоянный ток. Ток, который нельзя превысить. При этом, при этом напряжение на самых аккумуляторах обязательно будет. Меньше, чем его максимальное значение, К примеру, возьмем 4,2 вольта, примеру, если заряжать аккумулятор одним ампером, из-за того, что на аккумуляторе, скажем так, минимальное напряжение, да, на разряженном аккумуляторе, то при зарядке одним ампером, там может быть 3,7 вольта 3,8 вольт, да. По мере зарядки она повышается до максимума. То есть максимум у нас, мы знаем, что можно заряжать напряжением 4,2 вольта. При достижении 4,2 вольт ток начинает снижаться. И получается, что при 4,2 вольтах, при уже фактически заряженном аккумуляторе, где-то 50 миллиампер имеет значение минимальная при котором уже прекращается зарядка аккумулятора так это один вариант есть еще другой вариант к примеру э, вот скажем второй вариант такой же алгоритм да. вот напряжение на аккумуляторе на клеммах аккумулятора давайте я так скажу на клеммах аккумулятора да? вот постоянный ток которым нужно заряжать аккумулятор максимальный ток он поддерживается до тех пор пока не поднимется напряжение до максимального и 4,2 вольт да? значит так идея заключается в том что поддерживать на клеммах аккумулятора максимальное его значение 4,2 вольта поддерживать не только ток но и напряжение смотрите скажем вот этот аккумулятор Скажем так, да? а вот эта схема поддерживающая на клемах аккумулятор 4,2 вольта сейчас включу я его и смотрим вот 4,2 вольта вот поддерживаем его на клеммах и при этом ток тоже поддерживаем примеру на 2 амперах тем более что новейшие Аккумуляторы, литиевый аккумулятор, вот это уже э, можно их заряжать и двумя амперами, и тремя амперами, и даже пятью амперами тоже. Э, вот вам идея. Да я пробовал. Прекрасно заряжается, ничего с ним не происходит. И при этом аккумулятор жив-здоров, работает как и шаг. Про эту схему, скажем так, вот этот э, транзистор, вот, первый транзистор 2СЦ вот, вот, не обращайте на это внимание тут можно а, поставить любой транзистор а, NPN типа который может а, пропускать через себя а, небольшие токи стоило ну, 120 миллиампер это абсолютно а, нормально что касается вот силового транзистора, тоже NPN типа, ну я брал МЧЭПИ на 13.005, там может быть 13.003 тоже сойдет. Аккумулятор, который вот представлен в виде переменного резистора вот тут, он может быть, его внутреннее сопротивление, из-за внутреннего сопротивления может, Ток даже превысит 2 ампера. Учитывая вот это, вот этим резистором как раз ограничивается ток через вот этот транзистор, силовой транзистор. Так, что же еще можно сказать? Вот стабилизатор напряжения у нас собрано tl 431 Стабилизируется напряжение вот грубо вот этим 10-килоумным переменным резистором. И однокилонным ну, уже ну, как бы э, плавно и точно подгоняем на 4-2 вольта. Добиваемся, чтобы на клемах аккумулятора было 4-2 вольта. Ровно. Сейчас посмотрим, как будет реагировать наша схема, если ну, при зарядке аккумулятора, когда э, ток будет падать, а, что же произойдет. Смотрите. Ток падает, напряжение сохраняется, и даже если сделать так, чтобы к концу зарядки на аккумуляторе будет 4.19, то это не проблема, я так думаю, даже наоборот. Эта схема не моя, я его просто подогнал под эти нужды, и я думаю, что как раз то, что нужно. Ну, все, ребята, пока, спасибо за внимание, если идея хорошая, если вам понравилась идея, то ставьте лайки, и обсуждаем, не стесняемся.